Делали мало что, здравствуйте. Сегодняшняя тема ⁇ претензий. На протяжении всей своей жизни, буквально каждый день, мы предъявляем миру и людям претензии. Они проявляются во многих вариациях. Мы предъявляем претензии соседям, они нам мешают жить. Мы предъявляем претензии своим родными и близким, детям, родителям. Они нас не там учат, они нас не слушаются, живут по неким своим, понятным им правилам. Предъявляем претензии своему начальству. Мало платят, много требуют. Мы даже предъявляем претензии Богу, считая, что Он мало дает, много забирает. Предъявляем претензии на учебе, на работе, на улице, друзьям, знакомым, всем подряд. Но никогда мы не предъявляем претензии лично себе. Мы, наверное, считаем себя идеальными. Мы, наверное, считаем себя выше других, сильнее, умнее, лучше во всех отношениях, поскольку себе не предъявляем никаких претензий. Скажите, какое право моральное мы имеем постоянно носить недовольную мину и постоянно что-то требовать от мира? Он что, нам что-то должен? Мы такие маленькие, такие незаметные, такие безумные, такие умные, что имеем право подавать голос в этом огромном мире, в том мире, где мы даже незаметны где мы даже не ощутимы, мы как маленькая крупица песка в огромной пустыне. Какое мы право имеем придавлять тому миру, который не мы создали? Он нам не принадлежит, мир не наш. Мы здесь гости, вы рождаетесь, как некая вспышка, почти незаметная, и также умираете быть здесь для того, чтобы сделать мир лучше, но ни в коем случае не для того, чтобы ставить оценки и предъявлять претензии всем подряд и всему подряд. Понимаете? Когда человек живет именно таким образом, предъявлять претензии всему и повсеместно, это говорит о невежестве и о том, что у человека незрелая душа, что он идет не в том направлении, и он скоро погибнет в прямом и переносном смысле. Но самое важное, что Бог и Вселенная, и весь мир отключает этого человека от канала счастья. То есть энергетический человек будет зациклен на том, что он постоянно ищет уютное место, он не может приспособиться. Он настолько немощен, он настолько неопытен и глуп, что он считает, что весь мир ему должен. Он считает, что весь мир должен подстраиваться под него, то есть человек не может устроиться. Он не способен на это. Он может лишь оскалив зубы, постоянно кому-то что-то доказывать что весь мир устроен не так, как ему хотелось, и так, как он его лично воспринимает. Понимаете? Это большая ошибка большая беда для человека, который ведет себя именно таким, по меньшей мере, странным образом. Обязательно нужно найти в себе силы смириться, принять этот мир таким, как он создан Господом, таким, как он создан высшими силами, которые многим людям неподвластны пониманию. Неужели не проще успокоиться? Просто принять, просто полюбить, простить и отблагодарить и жить, жить настоящей жизнью, улыбаться, радоваться, растить детей, радоваться природе, животному миру, друг другу, Богу, просто наслаждаться жизнью, не расставляя свои приоритеты, не выставляя оценки не предъявляя претензий, не указывая никому и ничему, где должно как расти, жить, двигаться. В этом вся суть. Вы двигаетесь не в том направлении, вы плывете против течения, против благого, благого течения, против течения жизни. Я вас призываю пересмотреть свои мировоззренческие взгляды и начать жить по-другому прямо сейчас. Не предъявляя никому претензий, просто принимая, любя, прощая и благодаря. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.